Вера и доверие. Вера ⁇ это мертвое доверие. По существу вы не доверяете, но все же верите. Вот что такое вера. Но доверие ⁇ нечто живое, как любовь. Все веры потеряли то, что вы называете молитвой. Потеряли то, что вы называете медитацией. Они забыли самый язык экстаза они стали интеллектуалами доктрины догматы системы множество слов но потерян смысл потеряно значение и это естественно так должно быть когда иисус жив религия ходят по земле и те немногие кому посчастливилось его знать пройти рядом с Ним несколько шагов, преображены. Вы не становитесь христианами, это поверхностно. В вас входит нечто от Христа. Вам передается нечто от Христа. Вы становитесь исполнены молитвой. Вы смотрите другими глазами. Сердце бьется по-другому. Все осталось прежним, но вы изменились. Деревья зеленые, но теперь не зелено по-другому. Их зелень стала живой. Жизнь вокруг так осязаема, что вы почти можете ее коснуться. Но когда Иисуса не станет, все им сказанное тут же окажется сформулированным, приведенным в систему. Теперь люди становятся христианами, интеллектуально, но живого божественного присутствия.